Аккорда всего три, значит, в медленном темпе играется так, ставим вот такой аккорд. Можно вообще бары не ставить, можно взять только три вот этих звука и сыграть. Пятое, четвертое, вторая и четвертое. И играется первый аккорд так. На четвертом ладу далее мы зажимаем на четвертом шестую. На шестом пятую. И на пятом третью. Играем шестая, пятая, третья, пятая. И вот такой ритм. Четыре раза. Тут те же пальцы двигаем на второй лад. И обратно. По сути, вот это. В принципе, вот такой такт. Можно сыграть то же самое здесь, на шестой позиции. То есть на шестом ладу баре, ну и потом если играть бой, то бой играется так, то есть берется бас, потом такой эффект ногтями, то есть безымянный, вот этот эффект, можете вот так потренировать его вот пальцы в кулаке, и постепенно каждый палец выбрасывается, начиная с безымянки. То есть бас, бас, бой, вот этот вот эта фишка, вверх, глушение, вверх, вниз, вверх. Четыре раза играется. Такой латиноамериканский ритм.